Часть 2, глава 1. Было еще утро. Уинстон пошел из своей кабины в уборную. Навстречу ему по пустому ярко освещенному коридору двигался человек. Оказалось, что это темноволосая девица. С той встречи у лавки старьевщика минуло четыре дня. Подойдя поближе, Уинстон увидел, что правая рука у нее на перевязи. Издали он этого не разглядел, потому что повязка была синяя, как и комбинезон.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 Сердце гремело и, диктует цифры в речи он с трудом сдерживал дрожь в голосе. Он свернул листы с законченной работой и засунул в пневмоническую трубу. Прошло 8 минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Крупным неустоявшимся подчерком там было написано «Я вас люблю». Он так опешил, что даже не сразу бросил улику в гнездо памяти.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 Ничего из этой истории не выйдет, так не, так не бывает в жизни. Пожалуй, он не решился бы заговорить, если бы не увидел Амфорта, поэта с шерстяными ушами, который плелся с подносом, ища глазами свободное место. Рассеянный Ампфорд был по-своему привязан к Уинстону, и если бы его заметил, наверняка подсел бы. На все оставалось не больше минуты, и Уинстон, и женщина усердно ели. Ели они жидкое рагу, скорее суп с фасолью.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 Он побродил вокруг громадной колонны, с вершины которой статуя старшего брата смотрела на юг небосклона, туда, где в битве за взлетную полосу он разгромил евразийскую авиацию. Несколько лет назад она была астазийской. Напротив на улице стояла конная статуя, изображавшая, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло пять минут после назначенного часа, а женщина все не появлялась. На Уинстона снова напал дикий страх. Не идет, передумала.